Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика Короткие фразы на английском Нам необходимо сказать на английском языке следующую фразу ХОДИТЬ ВПЕРЕД И НАЗАД Или ХОДИТЬ ТУДА И сюда. Итак, как же будет звучать на английском эта фраза? ХОДИТЬ ту WALK ВПЕРЕД И НАЗАД UP AND DOWN TO WALK Down. А как сказать «Я ходил вперед и назад» в прошедшем времени? I walked. Добавляем окончание иди глагол правильный. I walked. Я ходил вперед и назад. Up and down. I walked. Up and down. А как сказать «В будущем времени»? Я буду ходить вперед и назад. В будущем времени всегда ставим элемент «вил». Я буду ходить, I will walk, вперед и назад, up and down, I will walk up and down, а как сказать, я не буду ходить, вставляем отрицание not, I will not walk, я не буду ходить, up and down, вперед и, и назад, или туда и сюда.